Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад вас приветствовать. Я информационный сервисный робот СР-200. Меня зовут Ева. В IT-лицее Казанского федерального университета появится первый в России робот-учитель. Робота назвали Евой по аналогии с главным героем мультфильма «Валли». Темирбулат Самирханов, директор IT-лицея КФУ, рассказал нашей съемочной группе о принципах работы робота-преподавателя. Это первый робот который займется образовательной деятельностью в школе в Российской Федерации. Речь идет о роботе, который выполняет частично функции учителя, то есть воспроизводит определенный материал. У него есть звуковой датчик, есть видеокамера, то есть он рассчитан, заточен на обратную связь в том числе. Если ребенок задает ему вопрос, он может на него ответить, там из базы данных, ну, то есть как ты его запрограммируешь, он все, все будет делать. Конечно, у него не хватает эмоций, не хватает юмора и прочего, и подобных вещей, но в любом случае для детей, особенно в it это очень важно и актуально, тем более мы разрешим, как бы, немножко прикоснуться им к оболочке, к программному коду этого, этого робота и немножко поучаствовать, скажем так, в его жизни». Следующей партии, которая будет, это будут роботы, непосредственно на которых ребята будут оттачивать свои навыки программирования, гуманоидного типа, роботы по пауке. Это все от компании «Андроидная техника», которая располагается в Манитогорске в Москве. И в чем идея? У нас есть уже подобные роботы, есть в Инженерном институте Казанского федерального университета, и ребята начнут изучать это на школьной скамье, потом придут к нам же в университет, будут заниматься уже робот-техникой в ВУЗе, и потом, я думаю, будут на расхват, потому что что сейчас много, многие, многие производства они базируются и сидят на конвейерных типах роботов, которые нужно программировать, с ними нужно работать.